Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем собирать тортик. Торт книга. Мне заказали пьяную вишню. Это детский садик. Пьяная вишня, опять же. Вот. Но ну, я замачивала вишню, опять же, в шоколадном сиропе. Вот, приготовила. Вот вишня. У меня здесь у меня вишни 580 грамм. Масло сливочное, мягкое уже все, мягенькое, все как надо. 470 грамм. И вот эта пропитка, где у меня замачивалась вишня. И я сделала бисквит этот шоколадный. Вот. Здесь у меня на 10 яиц. Он у меня вот такой вот высокий. Как я его делала, я вам уже не показывала. Но у меня есть на канале, как шоколадный бисквит делать. Это объем формы 30 на 21. Вот и приступаем, значит, значит сейчас нам нужно снять вот крышку, корж вырезать не до половины вырезаем, а вот верхушку, вот это я сейчас уберу. А изгущенки у меня здесь 500 грамм, будем добавлять, посмотрим сколько. Вот и сейчас будем обрезать крышку. нашего бисквита такой торт книгу еще не делала что вот пьяная вишня она как-то не ну ка не знаю это а выкладывают или ини или бисквитные мне кажется так не сложно это не знаю еще посмотрим так, что у нас тут сегодня не вышло получается но ну, это тоники я же отрезала крышечка нам только нужно вот все отрезали и сейчас я миску буду вот отсюда выбирать крошку вот так вот стенки вот оставляем а крошку сюда стенку вот этого коржа вот так вот до края прям не нужно Можно вот взять ложку, ложкой. Мне руками я чувствую как-то лучше, больше. Сколько нужно крошку брать, сколько оставить. Так вот. Собираем. Не, девочки спрашивали, кто-то не помню уже, как торт книгу. Я говорю, это может было надо ей тогда еще, но заказали сейчас, а тогда мне времени как-то не было, чтобы тут показать. так вот. Собираем. не очень так и тонко снизу было смотрим тоже вот все аккуратненько так вот. вот все вроде хватит вот так вот получается видите а где крышка вот я не буду тут не нужно снимать ничего так, и сейчас я пока, ну сейчас я сразу поставлю на подложечку, вот так вот, чтобы не мешало нам ничего. И сейчас вот берем сюда, высыпаем нашу всю вишню. вишню, вот так вот, и масло. Так, ну тут я масло не все, где-то вот грамм 50 я оставила масло. Где-то 70, 50-70 грамм где-то оставила. Сейчас посмотрим. И это нужно нам все перемешивать. Я сразу сгущенки тоже, сейчас половину, это будет 250 грамм. Значит я вот сразу вот разделила баночку, пакетик ильем. Вот так. Все. 250 грамм здесь вот осталось. И сейчас вот перемешиваем. Так вот. Можно руками перемешать Или ложкой. Больше. Перемешивать. Здесь у меня вишня замороженная и консервированная. Замороженную я раньше ее вытянула, вот и разморозила и отдельно сироп вот, этот замочила, сахар немножко добавила. А консервированный консервированные вот сахар я уже не добавляла, потом я вот все смешала. Все. Вот так вот получается у нас такая смесь, вот все так Все, угу. все на сладость хорошая, вкусно. И сейчас будем мы уже вот так вот. Пропитаем. Стенки вот особенно нужно. Пропитываем. Так вот. Так что, если у кого замороженная вишня, значит нужно еще сахар добавлять вот Так, ну а здесь так не очень сильно на низу все, хватит этого и вот как раз останется крышечку еще пропитать вот так вот. Так. И сейчас сюда серединку будем вот, вот эту высыпать смесь нашу начинку. Вот так хорошо утрамбовываем. все здесь. Вот так, вот. так, надо же, как-то знаешь, эта же книжка, да, будет у нас. Вот у нас мы хорошо как-то трамбовали, уже вот хорошо, да. И я хочу как-то вот на этой стороне, вот с этой стороны, с этой стороны как бугорком сделать вот эту уж что мы вот намешали, начиночку, да, нашу середине не буду а вот с краю не с краю вот от середины примерно где-то вот книжечка где наша будет как переплет вот, вот, так вот. вот, так вот. Это посмотрим у меня еще вот есть бисквит если что, можно будет сверху добавить, сформировать, чтобы книжечка же было. Вот так вот. Видите, вот так вот. Я еще так не делала никогда, что вот прям с середины делала, формировать уже книжечку. Я сверху уже сразу делала вот где-то середина у нас тут будет вот я уже провела вот. И все, наша начинка вся пошла все пусто наш крем вот. вот так вот так дальше Сейчас пропитываем вот этот курш. Вот видите, какой. Пропитываем. И как раз вся пропитка это нашей пойдет. и вот сейчас я вот переворачиваем наш корж так вот, видно вам, да? и сейчас вот так надо было, наверное, немножко вырезать оттуда, да, вмякать эту но ничего, мы сейчас все тут сделаем я все равно вот так вот вот середину я уже сделала и сразу вот, немножко вот, я даже вот поломала его, корж. Да ничего страшного. Это вот так вот мы делаем. То, что поломалось, то ничего. Все кремом тут закроется. Вот видите, вот так вот. Вот бугорок пошел, вот видите, вот. Вот так. Так что не нужно сюда ничего добавлять. Сверху еще вот. вот. получается, вот наша серединочка. Я на глаз вот так его разделила. Полновато ну, вроде. Класс. А говорят. Да? Вот все, бугорок у нас получился. Вот так вот. Это я так делаю. Я как, например, бисквитный, да, торт или вот и не там вот. Значит, я вот коржи, да, у меня готовые. И я беру вот ножиком вот здесь вот так вырезаю с одной стороны и с другой стороны. И вот эту убираю серединку. И потом вот так равняем, равняем с этой стороны и с этой стороны. Выровняли, вот так вот сделали полгорочки вот такие, да? Ну, как у книжечки, вы знаете. И все. И все. А тут так вот сразу. Раз и все. Просто я кремом середины сразу делала бугорочек и все. Вот у нас так получается. И сейчас я ветру под ложечку и поближе вам покажу. Я ее поставлю в холодильник. Он у нас постоит, И потом будем украшать, когда застынет. И его по бокам не буду ничем вот никаким масляным кремом отравнять здесь, заравнивать ничего не буду. Я сразу буду белково-заварным кремом вот так все сразу масывать равнять равнивать так что вот так мои хорошие так мы собрали тортик и будем украшать с вами его вот поближе вам еще покажу так. Вот видно вон где да? серединка вот все там видно хорошо. Так что вот так. Все. И ждем украшения этого тортика. Так. Ну что, мои хорошие. Будем украшать уже наш тортик. Вот. Я его уже выровняла немножко. Вот. вот так вот. Видно, да? Где серединка у нас здесь. вот. И сейчас будем украшать. очередь я хочу сделать здесь вот так как странички да вот сделаем как бок торта сначала а потом будем уже верхушку делать значит странички вот сами можно насадкой дорожка и насадка звездочка я буду сегодня насадка звездочкой делать странички так что смотрите как кому нужно так и делайте можно дорожку взять я буду брать Насадка номер 22, вот такая звездочка, у кого какая есть, такой берите, можно вот любую звездочку брать. Сейчас вот помешаем крем и будем продолжать. ручек Я хочу вам еще вот сказать, где у нас серединка, до да, посередине книжки, я сделаю вот такой вот. как каждой книжке, да, есть. Вот, вот так. С одной стороны и с другой стороны. Тут вот я буду нас Вот так вот. Сделаем. И все. И проступаем Делаем сначала вот такие вот. Идем полосочку. Снизу начинаем. Рядышком, рядышком так идем не спешите Даже сверху сначала. Так. Так, по всему тортику будем проводить линии. Заранчики делать. Еще одну снизу. Угу. Вот. вот. Здесь. Вот эти стыки вот эти мы потом закроем. Я вам покажу. Вторую насадку. И, И здесь так снизу начинаем сюда на уголочек. На уголочек. Так. Вот так. И последнее вот тут. Сейчас будем делать. Видите, тут немножко как вот раз, раз. Сделали, закрыли сразу. И все. Она закрывается. Где наши неполадки там. Все закроем. Всё сделаем красиво. Вот. И получается, как у странички. Насадка, да? звездочка. Дорожка как-то у меня есть там книжка, тоже я делала насадка-дорожка. Мне не понравилось, не хочу я. Это вот странички какие-то вот, получается, ну, вот как, как странички, да, книжки. Так вроде много-много-много их так видно. А насадка-дорожка вот как-то, ну, гладкая, ну, не знаю, не очень. Так, все, вот, вот так вот сделали. Я меняю насадочку. Беру насадку номер семнадцать. Вот такая открытая звездочка. Набираю крем. Так. И сейчас я вам покажу дальше, что мы будем делать. я делала на одну позицию. Все я вызываю. Так. так и вот смотрите, вот, вот эти уголки. Видите, да? Вот тут. Сейчас будем насадкой-это звездочкой. Вот так вот делать. Как спиральку. И наверх вот, вот так. Ну, чтобы как-то аккуратно было, красиво. Чтобы закрыть вот эти вот стыки наши вот. В этой книжечке. Вот так вот. Уголки. Где мы вот наметили, да? Я буду звездочки выдавливать. стороны тоже так вот придавливаем вот вот так вот получается и сейчас будем наверху делать завитушки там какие-то. вот так вот сделали здесь так лево-право по три штучки вот я кручу Так вот. Здесь можно еще, если хотите, можно еще сверху по этому вот рисунку еще раз пройтись. Но я не буду. хватит. Так. И дальше. Значит, сейчас сделаем цветочки с вами. Я хочу цветочки, в общем, розочки сделать, и может где-то маленькую такую ромашечки может сделать еще. Угу. В общем, я сейчас буду розочки делать желтенькие, так как летом светленькое такое что-то нужно. Желтый вот такой я беру, и вот такой розовый беру сегодня. Цвет и будем окрашивать. Наши розочки. Крем хорошо. Так. Так. Ручку положу, затирачку Может посмотрю, сейчас буковки написать какие. Надо еще будет. Желтый. Красивый. Крем. Так. И розовый. Насадка жучку сантиметра. Розочки. Вот И приступаем. Первый воздух Сначала розовую розу делаем. Снимаем, сюда ставим. поставим Давай Еще на уголки розовые розы. Желтый Ставим еще здесь вот так. Так, сразу добавлю еще болта. С другой стороны будем как бутончиками сделаем такие небольшие розочки. Да. Так, я хочу еще, наверное, ромашечки сделаю. Ой, так что-то жарко мне сегодня. Сейчас я промешаю крем немножечко. И небольшие ромашки. Знаете, что я хочу? Наверное, красный. Видите, как ромашек сделал, только красным цветом. Вот я беру вот этот розовый. И добавляю вот сюда. И сделаем такие вот точки Мешочек еще один. Где ножницы мои? семьдесят 79, насадочка. И будем сейчас делать такие цветы. Снова делать крем. Немножечко помешаю. красный цвет добавим так вот. еще один рядочек будет как а такое что-то не знаю вот так вот сейчас я сниму на тортик это что я говорила небольшую да сделать Сюда вот так. Маленькую ссылку сделаю. Маленькую. Вот это же. Это. Вот. Несколько штук сделать так. Вот. оно как ярче выходит. И еще розочки розовые сделаем. Бутончики такие маленькие делаем. Бутончики. Нужно вот три оставить. Вот это я так Такая розочка. Сюда. Восемь, девять, десять, 11, 12, 12, двадцать, двадцать, 12 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 20, 20. 20. 23 одну розочку. Надо что надо, нарисовать. Вот звездочка коз ⁇ Нарисую. Лозовые сюда сейчас. Так, вот и перемешаю этот крем белый. такая закладочка будет у нас? Насадка звездочкой. Это вот так проведу. Уже как косичку, но я не хочу это. Ой, так иду, иду, иду. Зельзаги такие делаем. Сейчас я хочу сразу, наверное, буковки, насадочка, дырочка номер 5, можно в корнецик взять, но еще. И красным вот этим кремом, что я делала, маленькие эти цветочки, будем сейчас буковки, еще. три буквы три буквы сделала все и сейчас сразу наверное давайте вот листочки сделаем да с вами это я уберу будем лететь. зеленый краситель, так вот, вот такой я беру, окрашиваю и мешаем. листочки вот эту ручку и карандаш положим, так только хочет так и говорить. насадку буду малочка брать, как обычно. Так. И сейчас быстренько, быстренько, быстренько сделаем. Опа. здесь так Такая Все делаем листочки. Надо там пути, а то я тут украшаю и смотрю так. зелень добавляется и уже ярче так вот становится красиво Большие делаем, большие не нужно. И вот здесь место. О. хорошо смотрим. нормально и сейчас я сюда поставлю мастики мы делали с вами помните вот ручки вот. сюда вот так вот затирачку посередине Я, наверное, еще бабочку поставлю. одну вот так вот так хватит и бусинки обязательно и пусинки вот так вот. Там где закладочка наша вот сюда, и сюда. Так вот. Опа. Все. Все, больше ничего не нужно. Вот, мои хорошие, такая вот книжечка. книжечка получилась у нас. Камера садится и плохо так вообще уже. Так вот, такая красота у нас с вами получилась. Вот так я украсила сегодня книжку. Точки. Бок торта, вот видите, так я сделала. Насадка звездочка. Ну все. До новых встреч. Пока-пока.